Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io В сегодняшнем видео мы поговорим о криптовалюте для инвестиций в 2020 году. В прошлом видео мы разговаривали о биткоине и о том, что стоит знать при инвестировании в этот актив. Ссылку на прошлое видео я оставлю в описании. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о Ripple сокращенно XRP. Это одна из лучших доступных криптовалют для инвестиций. Третья криптовалюта по рыночной капитализации, но вторая в нашем рейтинге. Ripple является одной из самых многообещающих инвестиций в этом списке. Его надежные технологии и сеть быстро открывают новые возможности в области международной торговли, банковских и платежных сетей. Гигант денежных переводов MoneyGram получил более 11 миллионов долларов от Ripple в 2019 году на использование своей технологии блокчейн для платежных решений. На минутку. MoneyGram – это американская финансовая компания, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках, предоставляет сервис международных денежных переводов. Штаб-квартира компании расположена в Далласе. Сама компания основана в 1940 году. MoneyGram продолжает расширять свое стратегическое партнерство с Ripple, став первой компанией по переводу денег, которая масштабировала использование возможностей блокчейн, MoneyGram в значительной степени полагается на Ripple on Daemon Liquidity – продукты, работающий на XRP. Институциональный интерес является ключевым фактором оптимистичного прогноза XRP на 2020 год. В феврале этого года Европейский сервис денежных переводов Азима объявил, что также начнет использовать ликвидность по требованию XRP для увеличения скорости клиентских переводов. Список компаний, использующих сервис Ripple, можно продолжить бесконечно. Эксперты полагают, что 2021 год приведет к более широкому распространению XRP и поэтому его цена значительно вырастет. Также на сайте торговой платформы xhub.io вы можете купить криптовалюту Ripple или продать, когда это будет необходимо. В следующем видео мы поговорим о криптовалюте, которая занимает третье место в нашем списке инвестиционно-привлекательных цифровых активов. Накидайте свои предположения в комментариях, о какой монете пойдет речь в следующем видео. И если вы досмотрели видео до конца, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше будет интересно.